Слава Богу, сегодня и праздник вся страна, где мы находимся, даже я смотрю и уже и на Украине празднуют день, мамы начали, оно везде сейчас празднуется. То слава Иисусу Христу, что Бог это сделал, дал такое людям на память, на разум, чтобы праздновали, потому что без женщины мир бы не существовал. Когда Бог сотворил Адама, он говорит, нехорошо быть человеку одному. И, говорит, создадим ему помощницу. И это Господь еще сделал еще в детском саду. И Адам назвал вот это, говорит, Ева будет имя ее. Это плоть отплатима ей, открестима ей. Она будет называться женой. Это Бог Сделал. И вот для Ева она стала матерью всего. от нее все произошло, да, произошло падение, но я скажу, я, когда, мы говорим, когда Бог создал человека, Он, создал, Он сказал, говорит, создадим человека по образу нашему. Но после грехопадения мы уже проблили образ адамовский, потому что у нас уже другое. За это был и послан Иисус Христос на землю, чтобы искупить назад, чтобы человека назад Бога обратить. И сегодня очень такой день, многие, я вижу, это и мы, я вижу, что там и детки будут готовить что-то мамам подарить своим. Это они стараются, это хорошо. Я знаете, я скажу еще интересное, что когда праздновали Мамин День, я говорил, а почему отца день не нема? Ну, когда еще жили мы там. Ну, когда мы приехали в Америку, я узнал, что здесь есть и отца день. То я говорю, ну, слава Богу, что хоть сделали равномерность. Это прекрасно. равномерно, потому что всегда хвалят маму. Мама без папы ничего не может сделать. И это, оно должно быть идти все общее, как один, на одном уровне. И это благословение. Семья это благословение. Я когда вижу, когда семья и дружная семья, это я просто радуюсь. И слово Божие говорит, знаете, вот в Библии роль мамы написано очень много. Роль мамы она описывается очень много. И вот знаете, вот я вот сидел, вот так рассуждал. И вот роль мамы, которая происходит. Вот да смотрите, что говорит, когда вот взять, когда развивался мир, вот это все прошло. И вот помните, когда Авраам, потом идет Исаак. И когда Исаак женился, у него родились двое сыновей. Исав и Яков. И вот... Знаете, когда они были в утробе, и она, и они что-то там, как дети, внутри она в утробе, дети шевелятся. И она задала вопрос, Господи, почему? И Бог ей сказал, у тебя в утробе два народа. Друзья, она знает, века знала, что у ней два народа в утробе. Рождаются у ней Исав и Яков. И вот она полюбила Якова, потому что, не знаю, но мама больше чувствует как-то. А Исаак, он полюбил Исава. И Библия говорит, что он почему любил Исаава? Потому что дичь его была по вкусу отца. Он угодил отцу. И Яков больше угождал матери, если так взять по Библии, смотришь. И что интересно, я прочитаю э, Бытия, 27 глава я прочитаю с первого стиха, и до тринадцатого нам немножко будет чуть яснее. «Когда Исаак составился, и притупилось зрение его, зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исаава и сказал ему, «Сын мой!» Тот сказал ему, «Вот я!» Он сказал, «Вот я составился!»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 и пошел Исав в поле достать, достать и принес дичи. А Ревека сказала сыну своему Иякову, вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичи и приготовь мне кушение, я поем и благословлю тебя пред лицем Господним, пред смертью своею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми меня оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему как какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своей». Яков сказал Иревеке, матери своей, И сам брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может встать, ощупает меня отец мой, И я буду в глазах его обманщиком И наведу на себя проклятие, а не благословение. И что мать говорит? Мать его сказала ему, На мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайся слов моих, и пойди и принеси мне. Друзья, самый важный момент. Мать себя ставит, говорит, сын мой, проклятие то будет пусть да мне. Но ты сделай, я хочу, чтобы отец тебя благословил. Желание матери. Если раньше почитать, почему она Исава не очень любит, потому что Исав написано, что он взял себе жен из других народностей. И вот если взять назад, вернуться, это 26 глава и 34 стих говорит так, и был Исав 40 лет и взял себе жен, Игутую, дочь Бера Хитянина и Васиаму дочь Елона Хитянина, и они были в тягость Исаку и Ирвехи. Представьте себе, сын их женится, и они, у них, получается, они были в тягость, может, даже было недолюбование этих невесок двоих, и потому что... Рывекна, она была тягость. и вот она не очень, и она у, услышала, когда отец говорил сыну своему, говорит, пойди, возьми дичи и благослови тебе душа моя. Мать, любящая мать, знает, что и Яков, я как-то выражаюсь, как маленький сыночек, он видит, не женатый, он возле семьи, возле мамы, и, он, и мама идет, и ему говорит, сынок, сделай этого. Он стоит, он боится, он знает, что может получить проклятие. И он знает, говорит, как я пойду, а вдруг отец меня ощупает? Мой брат косматый, а я гладкий. В жизни есть люди разные, есть у некоторых волосы растут, а у некоторых нету. И это вот так, как у у него не было волос. И говорит, А вдруг отец хочет меня ощупать? И если мы взять, взять эту историю, и мать говорит, не бойся, сынок, делай это. И если взять дальше почитать, они сделали это кушание. Что мать делает какой хитростью? Она берет козью шкуру, заматывает своего сына, руки, все, там это, и берет, у ней была одежда старшего сына, который пахла полем. Она одевает его на Якова. И говорит, теперь иди, сынок, получи ты благословение свое. Друзья, это важно, то, что Господь хочет видеть в нас. И говорит, иди, потому что Господь тебя благословит. Друзья, и вот сын, он в таком переживании открывает и говорит, отец, я пришел. И вот смотрите, что... Интересно, вот этот 19 сказал, 19 стих говорит так, И Яков сказал Отцу своему, я Исав, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань сядь и поежди моей, чтобы благословила меня душа твоя. И сказал Исаак, сыну своему, что так скоро нашел ты. Сын мой, он сказал, потому что Господь Бог твой послал меня навстречу. И сказал Исаак Якову, подожди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исаав или нет? И Яков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал голосом, Голос Иякова, а руки Исаава. Отец различал голоса ихние. И говорит, голос то и Якова, а руки то исава. И он правду сказал. Но этот сын и говорит такие слова. И, и дальше, видите, говорит, и не узнал его, потому что руки его были как руки Исава, брата его косматые, и благословил его. Что дальше мы... Понимаем, о чем говорит Слово Божие. Дальше движется о том, что он его благословил. Только Яков вышел оттуда. И тут он приходит Иса, Иса. И говорит, отец, благослови меня. Он говорит, а он уже приходил, я благословил. И он говорит, неужели, отец, у тебя только одно благословение? Благослови меня. И он его благословляет но уже другое благословение. Знаете, когда если взять раньше, когда Ревека ходила э, с ними, и Господь ей сказал, когда за два народности, и Господь ей сказал, что старший будет в подчинении уменьшего. Бог ей говорил об этих вещах. Бог ей говорил, что, но она не дождалась того благословения, то, что Господь ей говорил, она забыла. Она услышала, что это, и думает, значит, Папа благословит сейчас. Но Божье Слово, она остается верным. И мать берет на сверх, пусть твое проклятие она будет. Это мамино сердце. Это мамино сердце, которое переживает за сына, которого любит. Если взять, в нашей жизни, мы тоже любим своих детей сильно. Мы их сильно, бывает, так любим, иногда, я говорю, бывает до, до того, что как слепая любовь к детям наш. Но мы должны любить и знать норму. Потому что благословение Господня, твое благословение, мама, будет на, на твоих детей, если ты будешь благословлять. В притчах написано, в притчах написано, там таки написано, что матери и уста благословляй детей, сына своего, и матери и уста проклянут и разлучат до основания у сына жизнь». Это притча говорить, И это у нас в Библии написано. -то. Друзья, мы должны знать, о чем мы говорим нашим детям. Мы должны их благословлять мамой. Особенно я сейчас бью на ударение, придет время, и папам будем говорить. Но это сегодня такой праздник, который надо благословлять наших жен, наших сестер. Надо благословлять их. И у них больше нагрузки, чем у отца. Хотя отец ответственный на все. У отца надо думать за семью, надо думать за все. Но мама, она дома с детьми, у нее нагрузка больше. И иногда часто мужья думают, ну ты ж дома целый день, что ты сделала? Но забывает, что у жены работа 24-7. Бывает, с кухни не выходишь, и я бывает жене, говорю, ну чтоб сидишь этой кухни, выйти, хоть просвежись. Знаете, друзья, это, это, это, это мама, которая старается, чтобы все было хорошо. Это мамины такие вот, и мы должны ценить этим. Мы должны ценить всем, потому что без этого жизни нету. Почему Бог сказал, Ева, это перевод, жизнь, который Господь дает. Я хочу еще одну, подчеркнуть еще одну маму, которая в Библии написана в Слове Господнем. Тут тоже очень интересное место. Мы тоже знаем эту историю очень прекрасную. Когда Израиль пришел в Египет, мы понимаем эту историю. И это написано «Исход», вторая глава. Я некоторые места прочитаю и говорю такие слова. «Исход», вторая глава, с первого стиха. «Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени». «Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень, он очень прекрас, красив, скрывала его три месяца, но, не могши доль, далее скрывать его, взяла корзину из тростника и осмол, а, осмолила его асфальтом и смолою, и положила в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали» наблюдать, что с ним будет. Друзья, мы эту историю знаем хорошо. Это за Моисея. Это за маленького Моисея, который был рожденный в еврейской семье. И мы знаем, что там был приказ фараона всех детей мужского рода выкидывать в реку. А в реке там находились там крокодилы все и чтобы убивать весь мужской пол. Они знали, что если это будет размножаться, это евреи, они будут сильные, крепкие и тогда. И тут рождается ребенок мальчик, он красивый. Мама она скрывает. Я хочу дать внимание, что маме сердце она не может отдать ребенка маленького. Это ребеночек, который, она его скрыла три месяца. Вот как вот, вот у меня эта внучка, вот три вот месяца, что она понимает. И мамино сердце берет делать корзину. Она ее осмаливает и, асфальтом, и смолою. Она ложит туда этого ребенка. Идет тростники ставить, А его сестра смотрит вдалеке, что дальше будет. И Слово Господне говорит, что, и в этот момент пришла, я прочитаю, говорит такие слова, 5 пятый стих, тоже вторая глава, исход, вторая глава и пятый стих. И вышла дочь фараона на реку Мыца, и прислужинцы, прислужинцы, ее ходили по берегу реки.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 Друзья, это интересно. Моисей растет, дочь фараона его находит. Она его берет себе как сына. И тут сестра работает в ту пользу, в свою же пользу, и мать берет и скармливает этого ребенка. Я не думаю, что мама его не учила обязанностям или религии, или как сказать, во всем что у евреев положено. Этот мальчик, я не думаю, что она отдала Фариону, когда было ему годик. Я думаю, когда он уже бегал. Я не знаю, сколько лет мне писано, но Слово Божье говорит, что когда ребенок подрос, и она отдала его, и он уже был, тогда уже он был с, с, с молоком материнским научен, что надо Бога любить. Но прошло время, когда ему отдали в дом фараона. Он там уже был научен мудростью египетской, как Слово Божие нам пишет. Он был научен этой мудростью египетской и всему этому. И если дальше все это, это мамина сердце, которое она не могла просто оставить, этого ребенка, но она знает, что у нее сын живой. Это Господня любовь. Это Господь делает так, чтобы мы видели и смотрели, как нам нужно стоять в проломе за наших детей. Господь хочет, чтобы мы видели, как стояли жены в проломе пред Господом. Друзья, и это важность служения всему. И я прочитаю еще одно место, где... То же самое за мать, как она переживала за своих детей. И это я прочитаю. Эта история была очень такая, вот которую сейчас буду читать. Она очень такая больная история. Какая? Потому что когда мы вспомним, это было это второе царство, 21 глава. Но я чуть-чуть историю расскажу пораньше, когда был царь, Саул, э, Саул был царем в Израиле, и он убивал, воевал, и там были гаванитяне, и Господь их оставил. Когда народ Божий и шел, гаванитяне, они оказали милость Израилю. Спасибо. Они оказывали милость Израилю, но когда Саул стал царем, это история, если читая, он начал убивать всех. И он начал этих гавамитян убивать в Гавоне. Он начал их всех хотел уничтожить. И когда был он убит, и стал на престоле Давид. И тогда ишло проклятие на Израиле. Они несли поражение, голод был сильный. И Давид умолял Господа, Господи, почему так? И Господь говорит, есть проклятие, потому что гаванитяне. И он тогда пришел к ним и просит, говорит, спрашивает их, что сделать мне, чтобы милость приобрести у вас? Кого вам дать? Они говорят, нам ничего не нужно, нам нужно и вот э, я прочитаю вот это. Здесь Слово Божие говорит так. Второе царство, 21 глава. И вот смотрите, что говорят они. «И взял царь двух сынов, это тут они попросили, и отдал их в руки гаванитянам, и они повесили их на горе пред Господом, и погибли, Семь человек вместе, друзья, это, они просили только семь человек из рода Саулова, чтобы их уничтожить. И они, и царь Давид, он боялся, он как-то жалко ему брал, он знал сыновей, которые были уже внуки Саула. Он не хотел их брать, но он берет детей, которые были наложницы у Саула. И тут переговор, и вот они, когда взяли, он взял всех сыновей, семь сыновей и отдал гаванетянам, они повесили их на горе пред Господом. И тогда начал Господь благословлять. Проклятие отошло. И тогда, что я хочу прочитать. Важность Матери, я просто чуть историю, чтобы немножко поняли, к чему это идет. Важность Матери, это 21 глава, это 2 царство, 21 глава и 10 стих, говорит такие слова. Тогда Риспа, дочь Ая, взяла в ретище и разодрала его себе на, на, горе, на той горе того времени, пока не появились. На... «Тогда Риспа, дочь Ая, взяла в релище и разослала его и раз... разос... разослала его себе и на той горе и сидела на... от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божьи с небес, и не допускала касаться их». Птицам небесным днем и зверям полевым ночью. Эта мать, она охраняла эти трупы, не давала птицам, ни зверям, чтобы не... чтоб эти трупы так сгнили, вот так повешенные. Она их охраняла от начала жатвы, пока не пошел дождь. Друзья, это матери сердца, она была в рытище, она охраняла тела своих детей. Она днем отгоняла птиц, а ночью диких зверей, чтобы ничего не за. Я к чему веду, это какое сердце матери, которая не могла смириться к этому. И она не давала, хорошо, но я не дам, чтобы звери растерзали. Друзья, это важность сердца матери, которая любящая мама, любит вещей своих, любит всех детей. И Господь хочет, чтобы мы так любили. Господь хочет, чтобы мы тоже так любили Его. Господь хочет, чтобы мы тоже приближались так к Нему. Он хочет, чтобы Его благодать она была с нами. Друзья, это то, что Господь хочет. Сегодня, да, я понимаю, сегодня очень праздник такой. И я так си сидел, рассуждал, я даже жене сказал, говорю, я буду ударение бить на матьму, чтобы этот день, чтобы запомнился нам. Потому что это благословенно пред Господом. И я прочитаю еще одно место, где Лука, уже в Новом Завете, это говорит Лука... Первая глава. И с 27 стиха. Эту историю мы знаем прекрасно. Это уже новая жизнь. И эту историю мы знаем прекрасно, где говорит такие слова. «К деве, обрученный мужу именем Иосиф из дома Давидова, Имя же Деви Мария, ангел, вошедший к ней, сказал: Радуйся, благодатная Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же увидела его, смутилась от слов Его и размышляя, чтобы это было за приветствие, и сказал ей Ангел: Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Друзья, это приготовление к материнству. Это доверие нашему Иисусу Христу. И вот Бог приобрел, Он видит эту Марию, деву, которая была обреченной, и является тут ангел, и она слышит это, и она не может понять. Но она соглашается и сказал, говорит, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. Друзья, как самое важное в нашей жизни обрести эту благодать у Бога, чтобы Господь сказал, благодатный, благодатная, я люблю тебя. Это наша жизнь. Мы живем во время последнего, и Господь хочет нас обильно благословлять. И говорит, и говорит, дальше 31 стих, говорит, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и назовешь ему имя Иисус, и он будет великим, и назовет вас сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца Его. И вот и если я еще пропущу, говорит такие слова. Мария же сказала ангелу, как будет... Это, когда я мужа не знаю. И ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и Рожденное Святое назовется Сыном Божьим». Это 35 стих. Друзья, она доверяется Богу. Она не спрашивает ничего. А почему как? А она полностью доверяет, говорит, а как это будет, а что-то произойдет. И, знаете, она себя говорит, я раба Господня. Важность, когда нам Бог говорит, и мы говорим, да, Господи, я согласен. Я согласен, я согласна идти, куда ты хочешь, Господи. Или просто мы можем сами сказать, Господи, куда пошлешь меня? Я готов идти на Твое дело! Я готов трудиться для Тебя! Бог ждет! Бог сейчас ищет труджеников, Бог ищет способных, чтобы люди могли способно и двигаться за нашим Господом. Это очень важность быть похожим, как на Марию. А если мы взять раньше... Помните, когда Господь Ангел явился в Захарии? Он был в храме. И ангел явился и говорит, вот, Елизавета зачнёт, и родишь сына, и назовешь его имя Иоанн. А Захарий, как? Я же старый! И начал уже вопросы задавать. Как это будет? Что такое? И ангел говорит, вот тебе знамение, ты будешь нем, пока не родится сын. Смотрите, два разных положения людей. Почему Господь часто обращается к молодым и говорит, давайте. И молодые быстро соглашаются и движутся к Богу и на труд Божий движутся. А вот такие, как я, и может еще начинают вопрос, а зачем, а почему, а как это будет. И уже думают наперед, уже какие-то, может, свои опыты проставляет. А Бог хочет, чтобы мы доверились. Почему написано Слово Божьем говорит, будьте как дети. Вот ребенок доверяется. И вот Бог хочет в нас доверие это. Бог требует от нас доверия Ему. Господь, чтобы не было какие проблемы, я ищу, Господь, я отдаю это в Твои руки. Я эту всю проблему, я это все отдаю в Твое распоряжение. А ты управляй сам. Друзья, и увидите, что Бог будет делать. Как вот Мария сказала, я раба Господня. Она только спросила, ей ангел объяснил, она сказала, я раба Господня, я соглашаюсь. И вот это сама всего важность, сущность всего, что Господь хочет нас выработать в то доверие, чтобы мы доверялись нашему Иисусу Христу. Идем дальше, и... Еще, знаете, когда слово за Иисусом ходили 12 учеников, и вот когда Он выбрал учеников, и когда Он ходил по земле, вот еще одна мама, которая переживает за своих детей, и вот она говорит такие слова. Я прочитаю это Матфея, 20 глава и 20 стих. Тогда приступила к нему мать сынов Заведеевых, сыновьями своими, кланясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь. Она сказала ему, скажи, чтобы эти два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем. Хорошее у нее желание мамы. Она видит, что ее два сына ходят за Иисусом, везде, где Иисус был. И тут ее желания, они возле Иисуса, и подходит и говорит: «Я хочу!» мамино сердце, она думает, что на небе, как и на земле. И говорит, «Я хочу, чтобы мои эти два сына, они были у тебя по бокам, когда ты будешь в Царстве Небесном!» Какое желание мамина, доброе желание! Я вот сидел и рассуждал, какая бы мама могла бы что-то сказать против своих детей. Я не думаю. И вот ее желание, говорит, Иисус, я бы хотела, чтобы эти мои два сына, они были там, чтобы тоже возле тебя сидели. Но Христос сказал, говорит, не от меня-то зависит, от отца. И вот сама у всего, друзья, мы должны во всем понимая, что Христос хочет сказать. Я еще одно место прочитаю, это говорит евреям. Евреям 11 глава и 35 стих. То же самое евреям 11.35. Какая вера у жен? И говорю такие слова. Я одну с 34-го. Угашали силу огня, избегали острого меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, погоняли полки чужие, жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскресенье. Друзья, что говорит Слово Божие? Говорит о том, что жены получали мужей своих воскресшими. И вот важность тому, какая наша молитва. Я знаю мам, которые молили за своих детей. Которые молились за своих детей, и они получали их здоровыми. Я просто расскажу один такой пример. За одну сестру. Когда она была в роддоме, и она родила мальчика или девочку, я не помню. Это так тайне осталось. И ребенок родился рахитом. Вы понимаете, что такое Рахид? Голова большая. Ты лучше маленькая. И там был врач, и он сказал, говорит, у тебя вот такой ребенок родился. И эта мама, она не, не сказала, ну, у нее там в панике нет. Она берет этого ребенка в руки себе на руки. Прямо там, где она рожала. Она встала на колени. И она подняла этого ребенка к небу и начала молиться. Она исполнилась Духом Святым. Она исполнилась благодати Божией. Я не знаю, сколько она там молилась. Когда она встала с колен, ребенок был полноценный, здоровый. И там был врач, он из еврейского народа. И он сказал, это Бог, я его чувствовал, я его ощущал. Это Бог исцелил. Он на глазах врачей, медсестер, совершил это чудо. Он ребенка эта большая, а потом становится нормально. Друзья, я не знаю, кто этот ребенок. Где он сейчас? Он сейчас большой. Он высокий. Он сейчас живой. Это было с моей мамой. Может, я может, мой брат, мы не знаем, но эта тайна оставалась у них, но это действие мы знали, но это действие мы знали, это Бог делает. Я скажу, когда меня в армии отравили, мама приехала в госпиталь, она меня нашла в Первомайске, я даже им не писал ничего, я им не сказал, не хотел их тревожить, что я лежал в реанимации. Но они нашли меня. И она была со мной там. Друзья, это мамино сердце, которое ведет вечность жизнь. Она направляла нас. Это мама, которая нас направляла в тех детей, девять детей. Она нас вырастила. И она привела нас к Богу. Это матери молитвы. И я нахожусь среди вас. Это Бог делает такие чудеса. Я бы хотел, чтобы мы, друзья, молились нашему Господу. Молились правильно, чтобы этот Господь, великий Бог, Он и сейчас совершает чудеса. Он и сейчас делает великие чудеса, друзья. Но только нам остаться верными Ему. Только нам остаться верным нашему Господу. Мы не знаем, что какое время грядет. Но времени остается очень мало. И мы должны остаться. Грядет Господь. Мы должны поднять эти глаза и сказать, гряди Господи Иисусе. Да поможет нам Господь мне, моей семье и каждому из нас остаться верным нашему Господу. И идти и двигаться дальше. Господь нас любит! Господь любит свой народ! Господь хочет, чтобы мы правильно шли, И я хочу в этой молитве, чтобы мы благословили каждых матерей, чтобы мы благословили, чтобы Бог давал матерям мудрости правильно воспитывать детей, чтобы матера были благоразумны, чтобы они находились среди детей. Друзья, это важность к тому, а детям я бы хотел, чтобы дети были послушны. Чтобы дети были послушны. Чтобы дети были покорны всему. Видите, Ефесянам там написано, дети будьте послушными родителям, ибо такой есть это закон Божий. стоит. Ну и родителям там написано, но ну и вы, отцы, не раздражайте своих детей. Мы можем раздражать своих детей. Бывают дети очень такие вот грамотные, говорят, а папа, мама, а там написано, не раздражайте нас. И они тоже знают. Ну, бывает, я им отвечаю, если вам это полезно, то мы вам не запрещаем. А если она во вред идет, и мы вам запрещаем, мы вас не раздражаем, а мы просто вас оберегаем. Просто мы должны правильно... Ставить все на свои места. И да поможет нам Господь. Мы сейчас будем молиться, чтобы Господь благословил нас, чтобы Господь все устроил, чтобы Божья благодать была с нами, чтобы сила благодати Божьей наполняла все, друзья. Ибо много есть погибающих, много есть гибнут люди, но мы должны оставаться верным нашему Господу. И да поможет нам Господь идти. За Ним. Аминь. Мы будем сейчас молиться нашему Богу. Потом за нужды помолимся.